Друзья, итак, мы начинаем наш видеокурс. Он будет состоять из шести уроков. На первом уроке мы с вами обсудим вообще, что такое кожа, для чего она нам нужна, как за ней правильно ухаживать. А, обсудим утренний вечерний уход, как они отличаются, вообще все как бы линии, по которым мы ухаживаем, то есть все вот эти основные моменты такого бьюти-рутины нашей ежедневной мы будем с вами обсуждать. На втором уроке мы с вами поговорим про составы. Это даст вам возможность ориентироваться вообще в косметике и, в общем-то, правильно ее подбирать. Третий урок у нас будет посвящен проблемной коже. Я дам вам очень действенные рекомендации, которые помогут вам, в общем-то, если не избавиться, но, ну, по крайней мере, вывести кожу в такое, как бы, очень хорошее, нормальное, здоровое состояние. Плюс будет мастер-класс по такой домашней уходовой процедуре, ну, альтернативе салонной. Четвертый урок будет посвящен пилингам. Мы с вами проговорим про все пилинги, про гамажи, про скрабы, про поверхностные гликолевые, про срединные пилинги. То есть у вас будет общее такое представление о пилингах, и будет мастер-класс по такой тоже домашней процедуре поверхностного гликолевого пилинга. Пятый урок будет посвящен пигментации, способам борьбы с ней и фотозащитой. И шестой урок это про в общем -то, все манипуляции в косметологическом кабинете. Я вам расскажу вообще, что такое биоревитализация, чем она отличается от контурной пластики, ботулотоксин, аппаратной методики. То есть вот этот вот некий такой большой пул всех наших эстетических манипуляций. Начинаем. Итак. Первый урок наш посвящен уходу за кожей. Вообще, для того, чтобы понимать, как правильно ухаживать за своей кожей и выбирать баночку не потому, что она очень красивая или потому, что там подружка рекомендовала или потому, что она вкусно пахнет, крем в этой баночке, я все-таки считаю, что нужно знать физиологию кожи. Это немножко, но я вам это все расскажу. Итак, функций кожи очень-очень много. Во-первых, кожа – это самый большой орган. И его основная функция – это защитная. Это такая наша преграда между внешней средой и нашим внутренним гомеостазом. И реализуется эта защитная функция через два барьера. Первый, самый поверхностный – это кислотная мантия маркионини. Это кожное сало, смешанное с определенным таким микробиомом кожи. Здесь очень важно учитывать pH кожи. Вообще, pH кожи – это важный физиологический параметр, потому что если pH кожи смещается более в щелочную сторону, то это может служить таким фактором развития патогенных микроорганизмов на коже и может способствовать развитию кривой болезни. Если же, ну и опять же, очень физиологически все как бы, такие реакции кожи, они тоже проходят при определенном pH кожи. Прошу это запомнить, потому что дальше я вам расскажу, как мы это учитываем в нашем уходе. Следующий барьер – это роговой слой эпидермиса. Вообще есть целая наука, корнеотерапия, посвященная этому слою, потому что он наиболее, наверное, значимый для здоровья нашей кожи. Что же это такое? Если представить э, вот этот роговой слой в виде кирпичной стены, то вот эти вот кирпички это будут уже роговые клеточки, уже мертвые эпидермиса, кератиноциты. А между ними вот этот цемент это физиологические липиды, церамиды, полиненасыщенные жирные кислоты, холестерол. Обращаю внимание, это очень важно, мы это тоже должны учитывать в уходе. Все, друзья мои, на этом, в общем-то, физиология кожи. Нам достаточно этих знаний. Дальше мы переходим уже к этапам ухода за кожей. Очищение. Это самый первый этап ухода и, в общем-то, очень-очень важный. Из такого вышесказанного уже следует, вы уже, наверное, поняли, какое очищение должно быть. Очищение должно быть мягким, деликатным и минимально повреждающим защитный слой кожи. Косвенным признаком, что ваше очищение вам не подходит, служит то, что вы испытываете сухость, например, после очищения, вам хочется сразу что-нибудь нанести. Меняйте очищение, берите более нежное, деликатное, мягко очищающее. А я обычно рекомендую для жирной комбинированной кожи гель, ну, может быть, пенку. Для сухой молочко, гидрофильное масло, тоже очень люблю пенку. Ну, тут на самом деле вариантов выбора, как вы понимаете, очень много. Есть несколько нюансов, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Во-первых, я сторонница, опять же, это только мое мнение, но оно основано на таком клиническом уже опыте. Я считаю, что вполне достаточно одного очищающего средства, которое подходит для всего, и для макияжа, и в том числе с глаз. Это может быть, в общем, одно средство. Второй момент. Избегайте, пожалуйста, очищающих средств с какими-то абразивыми, скрабирующими частичками, потому что они могут давать микротрещинки, микротравмочки, и это может служить такими входными воротами-инфекциями. Это можно, например, привести к обострению каких-то воспалительных реакций. И потом это может сделать кожу более чувствительной. Понятно, что если вам врач-драматолог, косметолог прописал такое очищение, например, там, с целью выравнивать текстуры кожи, это одна история. Но если вы пришли сами, схватили эту баночку, потому что вам понравилось описание, ну, в общем, этого делать не стоит. Третий нюанс. Вообще я по своей практике косметологической вижу, как много девушек, моих пациенток приходят с чувствительной кожей. И, как правило, это причина такого гиперочищения. Очень многие сейчас, ну, в общем, популярна вот эта вот история многоступенчатого азиатского очищения. Но, друзья мои, вот эти вот кучащие, прям иногда это до 20 препаратов доходит, вот этот вот ритуал очищения, он полностью убивает наш защитный слой кожи. И кожа действительно становится более чувствительной и восприимчива ко всем факторам внешней среды. Поэтому, пожалуйста, опять же, да, статистика подтверждает, Мое мнение, потому что у японцев самая чувствительная кожа. Поэтому, пожалуйста, внимательнее к очищению. Вот здесь мы сейчас переходим вот от этой вот истории, что очищение должно быть до скрипа, очень тщательным. Мы приходим к тому, что не навреди. Лучше не дотереть, чем перетереть. Все манипуляции с лицом, то есть все ваши очищающие уходовые средства должны наноситься по линиям наименьшего натяжения кожи. Это от середины лица к ушам. Можно взять очищающий средство, вспенить его в руке. И такими круговыми движениями вы начинаете умывать лицо. Обязательно смывайте смывать очищающее средство водой. То есть даже мицеллярная вода она должна смываться но опять же да я вызываю всегда к логике. Вот эти вот остатки мицеллярной воды с загрязнениями с не знаю кожным салом это все остается на лице. Ну, конечно же это прямые ворота к аллергическим реакциям. Поэтому это тоже важное правило очищение должно быть с водой. Закончили с очищением дальше переходим к этапу тонизации. Помните, я вам говорила про кислотную мантию Маркиани, что это очень важный определенный pH кожи. Так вот, задача тоника в первую очередь восстановить pH кожи, потому что, естественно, это очень важно. Да, pH кожи восстанавливается со временем, но чем старше становится кожа, то есть с возрастом восстановление pH замедляется. И иногда это уже приводит в несколько часов, может восстанавливаться паш. В это время кожа, опять же, ну, не, несколько не защищена, поэтому есть вероятность, опять же, развития патогенной микрофлоры, различным снижением всяких ферментных реакций, биохимических внутри клеток. Поэтому, ну, зачем нам это нужно? Намного проще взять тоник. Я, кстати, очень люблю спрей. Здесь можно просто вот побрызгать как термальной водой или, опять же, нанести на ватный диск. И по линиям наименьшего натяжения все протереть. Тем самым вы, кстати говоря, контролируете очищение. Мы очистили кожу, протонизировали. И следующий этап у нас это интенсивный уход. Это сыворотки, концентраты. В общем-то, это не обязательный этап ухода, но я его настоятельно рекомендую, потому что если вы хотите действительно увидеть какой-то эффект, то, конечно же, у вас ну, вам лучше использовать сыворотки, потому что в сыворотках есть гарантия терапевтической дозы биодоступности то есть сыворотки это ну, такие условно волшебные эликсир для вашей кожи. Почему еще важно на определенном вот на этом этапе использовать сыворотку? Потому что каким бы ни было деликатным очищающим средством, но оно в любом случае повреждает вот эти наши физиологические липиды, но не понимает очищающие средства, где кожное сало, не знаю, там липиды вашего мейкапа и где, например, физиологические липиды. Поэтому все равно разрушается какая-то часть. Но тут это нам на руку, потому что, в общем-то, защитные функции нарушены, и мы более активно воздействуем на уже глубь слои эпидермиса. Поэтому берем сыворотку небольшое количество и вот такими впитывающими движениями наносим сыворотку. Я люблю эмульсионные сыворотки, но опять же это мое личное предпочтение, потому что на мой взгляд гелевые, они оставляют такую пленочку, которая очень часто ну, некомфортна для кожи, то есть может быть нарушен такой воздухообмен кожи, поэтому ну, как бы я предпочитаю эмульсионные сывороток очень большое количество, в нашем следующем уроке, во втором уроке я вам расскажу про безумное количество разных составов, то есть вы сможете уже достаточно грамотно ориентироваться и сами себе подбирать уходовые сыворотки. А В общем впитали сыворотку, следующий этап это уже нанесение крема. Крем, помните, да, про роговой барьер эпидермиса, про все наши физиологические липиды. Так вот, мое личное мнение, что крем нужен в первую очередь для того, чтобы помочь коже восстановить вот эту защитную функцию. Поэтому именно в креме здорово искать церамиды, полиненасыщенные жирные кислоты, сквалан, маслоши, лицетин. То есть вот эти вот липидные составляющие жировые, которые помогут клеткам восстановиться и опять вот быть неким блоком между кожей и окружающей средой. Конечно же, из каждого правила существует исключение, поэтому если кожа ну, такая экстремально жирная, то есть постоянно вот это вот кожное сало выделяется, то в общем-то здесь достаточно каких-то таких очень легких увлажняющих текстур, можно липидной составляющей и не искать. Но по моей практике это, наверное, ну 10% максимум пациентов, которые ко мне обращаются. Поэтому в основном я рекомендую кремы, которые именно вот с таким восстанавливающим действием. Мое личное мнение, опять же, я говорю лишь про свое, про свою точку зрения. В креме искать какие-то дополнительные компоненты активные, на мой взгляд, ну, как бы сомнительно. Потому что... Вот восстановить защитный слой кожи и впитать, это в общем-то разные задачи. Поэтому, на мой взгляд, лучше оставить такую работу активных компонентов сыворотков. А крем должен хорошо впитаться, помочь восстановиться и, в принципе, этого вполне достаточно. Я ни в коем случае не говорю, что вот прям этого совсем не нужно искать. Но активные компоненты в креме, они должны быть в такой специальной форме биодоступной и в терапевтической концентрации. А это, к сожалению, происходит не всегда. Поэтому еще раз, креме ищем наши любимые церамиды, полиненасыщенные жирные кислоты и холестерон. И, и еще важный момент, конечно же, нужно использовать крем для глаз. Опять же. Тут очень много нюансов, потому что многие косметологи, я в том числе, говорим о том, что иногда, в принципе, вам не нужен крем для глаз. Ну, во-первых, его желательно использовать уже с 25, но при этом, если у вас простой уходовый крем, который вот ну, такой увлажняющий, такой легкий, питательный, не какой-то там специальности, статический, омолаживающий, то есть просто вот стандартный уходовый крем то в принципе он ничем не отличается от крема вокруг глаз поэтому вы его спокойно можете использовать для этой зоны опять же лучше проконсультироваться конечно же с косметологом но если зона вокруг глаз нуждается в каком-то особенном уходе то я рекомендую естественно крем подобрать по проблемам кожи тут еще тоже очень важный нюанс когда у вас отдельно стоит крем для глаз то как правило это происходит вы берете Большое, такое небольшое количество препарата, наносите, впитываете, делаете легкий массаж. Получается, что кожа под глазами, она, скажем так, получает больший уход, то есть там делается акцент, что тоже, конечно же, очень важно, потому что кожа вокруг глаз, она стареет быстрее всех. Хочу предостеречь вас от частой ошибки, которую вы, может быть, тоже совершаете в своем уходе. Так как я постоянно консультирую в центре и, собственно, подбираю домашний уход и делаю манипуляции, в общем, ко мне обратилась клиентка и с жалобами на сухость кожи и с желанием сделать биоревитализацию. Это не акционная методика. Действительно, как бы объективно, кожа сухая, дегидратирована, мелкие морщинки, но у нас существует такой этап консультации, как сбор анамнеза. И на этом сборе аналоза я, собственно, спрашиваю пациентку, чем она пользуется в домашнем уходе. И тут она мне говорит, моя кожа настолько сухая, что мне даже кремы не помогают. То есть я пользуюсь маслами, по-моему, базовым, каким-то виноградным косточком. Так вот в этом-то как раз ее ошибка. То есть масла при постоянном применении, они разжижают физиологические липиды. И кожа, вот этот защитный слой, он становится неполноценным. То есть кожа теряет влагу. Поэтому, если бы я не учила этот момент и делала бы биоревитализацию, то у нас бы не было никакого эффекта, потому что влага уходила бы как через решетон. Здесь же мы домашний уход подобрали правильный, и, в общем-то, клиентка моя не вернулась на инъекционной методике, что, в принципе, я к чему очень-очень рада. друзья. Мы с вами разобрали этапы, я повторю, мягко-деликатное очищение, тоник обязательно, сыворотка для интенсивного ухода и крем с физиологическими липидами. В принципе, это все, вот это четыре препарата, которые обязательно должны быть у вас на полочке. Теперь мы с вами поговорим про утренний и вечерний уход, чем же они отличаются. Итак. Утром, в принципе, у вас может быть такой упрощенный уход, когда вы проснулись, умыли лицо просто проточной водой и нанесли уходовый крем. Я лично очень люблю вот эти bbc кремы, когда он и солнцезащитный, и уходовый, и тональный крем. А, как правило, вечерний уход – это более такие интенсивные препараты. Когда я вам что-нибудь советую, я, как правило, ориентируюсь на клинические исследования. Есть такие клинические исследования Которые говорят о том, что именно Ночью кожа восстанавливается Поэтому я рекомендую применение Сывороток, каких-то активных компонентов На ночь, ну и опять же есть такие Специальные активные компоненты Мы опять же во втором уроке про это поговорим Которые могут применяться только на ночь Поэтому иногда Дневной крем и ночной отличаются Но бывают универсальные Например наш восстанавливающий крем Optima. Он подходит и для утра И для вечера. На этом такой вот ежедневный, рутинный уход закончен. Давайте повторим. Вечером очищаем, тонизируем, наносим сыворотку, наносим крем для лица, наносим крем для глаз. Утром можно просто умыться, протонизировать и нанести крем. Можно крем для глаз. Раз в неделю делаем уходовую процедуру. А в следующих уроках я вам расскажу, из каких этапов она состоит. Но в целом я сторонница такого минимального ухода за кожей. Главное, чтобы все препараты были подобраны правильно. Дальше у нас мастер-класс по такому ежедневному рутинному уходу. Я вам покажу, как правильно наносить, смывать, впитывать косметику.